Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Мосгорсуд снизил срок наказания бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному на 9 лет за хищение почти 500 миллионов рублей, сообщила РИО. По словам адвоката, его подзащитный провел под стражей 4 года. В связи с пересчетом они считаются как 6 лет. Таким образом, без делову осталось отсидеть еще три года с возможностью выйти по УДО. Товарищи, мы живем в стране диктатуры буржуазии. Нечего удивляться тому, что буржуазная власть всегда отстаивает интересы своих держателей – капиталистов. Директор средней школы номер 10 в Волгограде на родительском собрании, общаясь с родителями, попросил не только прийти 9 сентября на избирательные участки, но и поставить галочки за озвученных им кандидатов в Волгоградскую городскую думу от партии «Единая Россия». Капиталисты, не стесняясь, используют все возможности для агитации и продвижения своих буржуазных кандидатов и халуев. Понятно, что при таких обстоятельствах ни о какой демократии не может идти и речи. В понедельник Тюменский районный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении главы Тюменской городской думы, члена Единой России Дмитрия Еремеева. Он обвинялся в совершении автомобильной аварии, в которой погибли два человека. Чиновник был признан виновным в ДТП, но в наказании ему был назначен лишь штраф 200 тысяч рублей. По отношению к нам буржуазные чиновники ведут себя как привилегированное сословие. А почему бы им так себя не вести, если даже за убийство они могут отделаться лишь штрафом? Министерство экономического развития увеличило прогноз оттока капитала из России в текущем году в два с лишним раза. Эта информация отражена в отчете картины экономики» август 2018 года, размещенного на сайте Министерства. По итогам года из страны будет выведен 41 миллиард долларов. Ранее прогнозировала сумма 18 миллиардов. Капитал интернационален, поэтому если буржуям посветит хоть малейшая выгода за рубежом, они с радостью перевезут туда весь свой капитал, а нашу страну продадут с потрохами. В Грязовце, Волгоградская область, двух педагогов, Евгению Копничеву и Людмилу Кавригину заставили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы. Как рассказали сами женщины, они работали учителями местной школы-интерната для слабослышащих, но после того как они выступили во время акции, им объяснили, что продолжать трудиться на прежнем месте они не смогут. Товарищ, пока существует капитализм, подобные бесчеловечные реформы будут только продолжаться, а борьба против них будет приводить к таким плачевным результатам. Остановить эту череду бедствий возможно, только ликвидировав сам буржуазный строй. Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице для россиян. Она сократится от 3 до 6 месяцев, следует из поправок пенсионной реформе. Для предпенсионеров период выплат не изменится и будет составлять один год. В очередной раз капиталисты латают бюджетные дыры за счет сокращения издержек на социальное обеспечение населения. Товарищ, ты до сих пор веришь, что капиталистов хоть чуть-чуть волнует судьба простого народа?